Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить буррито. Это блюдо мексиканского происхождения, которое представляет из себя практически любую еду, завернутую вот, в обычную пшеничную лепешку. При этом буррито могут съесть сразу после сворачивания. Их могут свернуты пожарить в масле сковороде до зарумянивания лепешки. Их могут в конце концов смазать обильно острым красным соусом. Посыпать сверху сыром и запечь в духовке, так что в результате справиться с таким буритом можно только при помощи ножа и вилки. Более того, существуют разновидности бурита и вовсе без этой лепешки. Там э, на тарелку выкладывается слой риса, на который выкладывается начинка для бурита. И все. Короче, я буду сегодня готовить бурито для завтрака. Это название такое бурита для завтрака. Э, его особенность в том, что в начинку добавляются яйца в виде омлета. Поехали! Мясная часть начинки будет представлена индейкой. Она у меня нарезана достаточно мелкими кусочками, так что прожарится очень быстро. Масло разогреется. А лук нарезать мелко. Ну и чили перец тоже надо нарубить. И все это на сковороду, к мясу. Кусочки индейки такого размера приготовятся моментально, буквально за 5-7 минут. Пока разболтаю яйца. И немного посолить. Мексиканские блюда очень часто подаются с авокадо. Если у вас его нет, ничего страшного. Но я добавлю. Мне нравится его такой маслянистый вкус. Текстура такая классная. Так, индейка почти готова. Надо добавить немного консервированных протертых томатов и соли. И обязательно фасоль. Можно, конечно, и замочить, потом отварить, если времени не жалко. Я использую консервированную. А и будет чрезвычайно сытно. Пора разобраться с самлетом. Для простоты просто разгребу немного в середине места и вот сюда яйца. Но все равно вся начинка в будет перемешана. Так чего вторую вам омлетом пачкать? Так, почти готово. Для яркости добавлю шпинат побольше. Он весь усядет сейчас, не переживайте. Соль, перец, семьян и перемешать. И сразу выключаю нагрев, потому что от тепла сковороды и горячей начинки шпинат моментально осядет и приготовится. Можно уже собирать. Лепешки я купил готовые, сам, конечно, не заморачивался. Готово. Существует такая теория, что буррито так называется, потому что похоже на ослиное ухо. Буру на испанском осел, а соответственно, ослик. Ну, на мой взгляд, так себе похоже-то. А От совсем не похоже. По другой теории, буррито произошло по названию одного ослика, на котором изобретатель этого блюда в 1910-21 году мексиканец возил продукцию продавал. Правда, эта теория напрочь опровергается тем фактом, что за 15 лет до этого вышел словарь, в котором уже слово буррито присутствует и определяется как местное мексиканское блюдо лепешка завернутая вернее, в лепешку завернутая еда. Так, ну ладно, давайте уже пробовать. Значит, здесь вот эта начинка, здесь авокадо, здесь йогурт несладкий кислин для того, чтобы сгладить остроту. Пробуем. М -м -м -м. Классно. Острая начинка, благодаря чили перцу. Эта самая острота очень приятно сглаживается йогуртом. Шпинат придает такую легкую кислинку, что ли. Кинза куда без кинзы Кинза и мексика, по-моему, неразделимы совершенно. И авокадо. Авокадо имеет такую классную текстуру, когда он спелый. Мне, кстати, говорили, что даже если купить не неспелый, положить его вместе с яблоками в пакет, по-моему, или с бананами, то он дозревает. Попробуйте, кстати говоря. Вот. Классная штука. Можно без авокадо. Такую начинку можно заблаговременно готовить, хранить в холодильнике, когда захотелось а быстро поесть. Вынули, завернули эту самую лепешечку в микроволновке 30 секунд, и у вас прекрасный завтрак. Слушайте, классная штука. Рекомендую. Придумайте, что еще завернуть. А для придания мексиканских мотивов в это блюдо – острота, кинза, может быть, соком лайма можно задобрить, тоже будет классно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Да, и люди, кто живет в Южной Америке или кто живет в Мексике или, может, даже в Техасе, везде были распространены. Напишите, какие варианты у вас наиболее частые, наиболее употребимые. Вот здесь, называется, для, для завтрака я особенно этого самого э омлета не чувствую. Можно было бы наверное, и без него приготовить. Вот фасоль к месту. Все. Не забудьте написать, какие буррито в ваших районах проживания наиболее популярны. Еще раз огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.